Планетарная модель атома Планетарную модель атома предложил Эрнест Резерфорд. В центре атома располагается положительно заряженное ядро. Вокруг ядра по орбитам движутся отрицательно заряженные электроны. Заряд электрона принимается за минус 1. Состав атомного ядра. Ядро атома состоит из более мелких частиц. Протонов обозначается буквой p. Нейтронов обозначается буквой N. Протоны имеют заряд плюс 1. Нейтроны имеют заряд 0. Нейтральные. Они располагаются в ядре перемешку. Заряд этого ядра плюс 3. Следовательно, в ядре три протона. Всего частиц в ядре семь. Характеристики элементарных частиц. Существует много разных элементарных частиц. Их различают по двум основным характеристикам заряду и массе. У каждой частицы есть свое обозначение. Электрон. Заряд минус 1, масса 0, обозначение Е-. Позитрон, заряд плюс 1, масса 0, обозначение е Протон, заряд плюс 1. Масса 1, обозначение P. Нейтрон. Заряд 0, масса 1, обозначение N. Альфа частица. Заряд плюс 2, масса 4, обозначение греческая буква альфа. Гамма квант. Заряд 0, масса 0, обозначение греческая буква гамма. Элементарные частицы отличают друг от друга по их характеристикам. Две частицы считаются одинаковыми, если у них совпадают все характеристики. Если мы обнаружим частицу с зарядом плюс 2 и массой 4 атомные единицы массы, то можем однозначно утверждать, что это альфа-частица. Некоторые частицы имеют и альтернативное название, так электрон еще называют бета-частицей. Зарядовое и массовое числа. Важнейшими характеристиками атомных ядер являются два числа – зарядовое и массовое. Зарядовое число Z совпадает с порядковым номером химического элемента в таблице Менделеева. Массовое число А может совпадать с округленной до целых относительной атомной массой. Зарядовое число пишется слева снизу от символа химического элемента. Массовое число пишется слева сверху от символа химического элемента. Для элементарных частиц зарядовое число совпадает с ее относительным зарядом. Массовое число элементарной частицы совпадает с относительной массой. Заряд бета-частицы минус 1, поэтому зарядовое число – минус 1. Масса бета-частицы близка к нулю, поэтому массовое число – 0. Заряд протона плюс 1, поэтому зарядовое число – 1. Масса протона близка к единице поэтому массовое число 1. Нейтрон не имеет электрического заряда, поэтому зарядовое число 0. Масса нейтрона близка к единице, поэтому массовое число 1. Альфа-частица имеет заряд плюс 2, поэтому зарядовое число 2. Масса альфа-частиц близка к 4, поэтому массовое число 4. В таблице Менделеева есть химический элемент, имеющий порядковый номер 2 и массу, близкую к 4. Характеристики ядра гелия и альфа-частицы совпадают, поэтому считается, что альфа-частица – это и есть ядро гелия. Законы сохранения массового и зарядового чисел. Радиоактивный распад, альфа-распад. Ядра некоторых химических элементов могут распадаться на более мелкие части. Рассмотрим распад ядра, состоящего из 5 протонов и 5 нейтронов. Суммарный заряд ядра будет равен количеству протонов. Зарядовое число 5. Всего частиц в ядре 10, поэтому массовое число – 10. Если от этого ядра отделится альфа-частица, содержащая 2 протона и 2 нейтрона, то в ядре останется 3 протона и 3 нейтрона. Зарядовое число исходного ядра – 5, осколка – 3, альфа-частицы – 2. Массовое число исходного ядра – 10, осколка – 6, альфа-частицы – 4. Закон. Сумма зарядовых чисел осколков деления равна зарядовому числу исходного ядра. Закон. Сумма массовых чисел осколков деления равна массовому числу исходного ядра. При бета-распаде из ядра вылетает бета-частица, электрон, Откуда в ядре, состоящем из протонов и нейтронов, взяться электрону? Считается, что при бета-распаде один нейтрон разделяется на электрон и протон. Это может выглядеть так, как будто один нейтрон превращается в протон. Проверяем, выполняются ли законы сохранения массового и зарядового чисел. В ядре химического элемента может быть различное количество нейтронов. Химические свойства и положение в таблице Менделеева определяется количеством протонов. Зарядовое число совпадает с порядковым номером элемента. Ядро водорода-1 состоит из одной частицы и это протон. Ядро водорода-2 состоит из двух частиц одного протона и одного нейтрона. Два разных ядра имеют одинаковые зарядовые числа и должны иметь одинаковый номер в таблице Менделеева. Такие ядра называются изотопы. В природе встречается еще один изотоп водорода, водород-3, состоящий из одного протона и двух нейтронов. У всех изотопов одного и того же химического элемента Одинаковые зарядовые числа, но разные массовые числа. Чтобы однозначно указать на конкретный изотоп, достаточно его названия и массового числа. В таблицу Менделеева занесена относительная атомная масса самого распространенного в природе изотопа. Водород 2 также называется дейтерий, а водород 3 – тритий. Рассмотрим альфа-распад ядра урана 238. Одним из осколков будет альфа-частица. Каким же будет второй осколок? Определим его зарядовое число с помощью закона сохранения зарядовых чисел. Очевидно, что для истинности равенства на месте вопроса должно стоять число 90. Зарядовое число 90 имеет ядро химического элемента под номером 90 в таблице Менделеева. Это торий. Определим массовое число. Очевидно, что для истинности равенства на месте вопроса должно стоять число. 234. Ядро тория-234 не самое распространенное в природе. В таблице записан другой изотоп тория. Рассмотрим бета-распад этого ядра. При бета-распаде один нейтрон превратится в протон, и ядро испустит бета-частицу, электрон. Определим зарядовое число второго осколка деления. Зарядовое число 91 имеет 91-й элемент таблицы Менделеева, протоктиний. Массовое число этого изотопа протоктиния – 234. Протоктиния 234 не является самым распространенным изотопом, потому что имеет высокую вероятность снова претерпеть бета-распад. Записать схему бета-распада протоктиния-234 предлагаю самостоятельно. Дефект массы. Рассчитаем реальную массу ядра самого распространенного изотопа железа, Железо 56 В таблице Менделеева указана относительная атомная масса 55,847 атомных единиц массы. Для расчета массы ядра сложим массы всех частиц, составляющих ядро 26 протонов и 30 нейтронов. Точная масса каждого протона 1,73 целая семьдесят атомных единиц массы. Точная масса каждого нейтрона 1,87 целая восемьдесят атомных единиц массы. Масса всех протонов в ядре 26,1898 шесть целых атомных единиц массы. Масса всех нейтронов в ядре 30,261 целых тысячная атомных единиц массы. Суммарная масса всех частиц в ядре пятьдесят шесть атомных единиц массы. Напомню, что в таблице Менделеева указана измеренная масса железа 56 – 55,847 атомных единиц массы. Рассчитанная и измеренная массы отличаются на 0,006 атомных единиц массы. Это отличие называется дефектом массы ядра. Рассчитанная масса больше, чем реальная. Часть массы превратилась в энергию связи частиц в ядре.